Друзья, всем привет! Вы смотрите Форпост, это репортаж с форума Архипелаг 2022. Питчинг-сессии, стросессии, форсайт и прочие англицизмы, которые плотно вошли в русский язык, здесь звучат на каждом шагу. Несколько минут до начала, смотрим. Дорогие друзья, добрый вечер! География, 100 городов, 130 университетов, почти 2000 участников, которые заявились, и большая часть из них уже сегодня в городе Герои. Это место про совместность, про совместное создание чего-то совершенно нового. Итак, пока Дмитрий Николаевич Песков, не тот, который в администрации президента, продолжает свою речь, кратко объясню, что такое Архипелаг 2022 и все те слова, которые я сказал буквально минуту ранее. Это инновационные технологии, это когда сотни людей приезжают со всей страны в конкретный город, в конкретную точку, предлагают свои идеи технологического развития страны и, возможно, получают поддержку, как и финансовую, так и поддержку опыта тех людей, кто в этих технологиях наработан больше. Дорогие друзья, особенно те, кто представляют органы власти, или те, кто э, учится или хорошо умеет просить денег у власти. Мы все знаем, что вы великолепно умеете симулировать любую повестку, что вы можете сделать любую презентацию вашего проекта под любую задачу с любыми словами, что вы в состоянии трех кликов можете значит, тематику э, Международного финансового центра переделать в тематику значит, технологического суверенитета. Мы не сомневаемся в этой вашей компетенции. Просьба огромная, давайте этого не делать на архипелаге. Мы так отличаем людей, которые всерьез от тех, кто денег хочет или отчитаться перед начальством. Здесь не, не, и не то, и не другое. Оно там Те, кто делает это искренне, очень часто потом и деньги приходят, и вы сами потом, не дай бог, начальством становитесь. Почему именно Севастополь для архипелага 2022? Дело в том, что здесь будет обкатываться технология, стратегия развития Севастополя до 2030 года. Получит ли она поддержку или нет, пока неизвестно. Плюс город у моря, туристическая привлекательность, форумной туризм никто не отменял. Для Севастополя, который сейчас занимается актуализацией своей стратегии, вот Мы во главу угла ставим, конечно, технологическое развитие, высокие, высокие технологии, как раз стартапы, все, что связано с технологическим суверенитетом. Мы хотим создавать для этого инфраструктуру, мы хотим для этого делать продвинутый университет, делать здесь научные школы, выбирать те направления, которые... Могли бы здесь наиболее эффективно развиваться, ну вот, например, если говорить про, платф про платформу НТИ, то, конечно, там все, что касается и Фуднет, с учетом наших виноградников, все, что касается Маринет, с учетом моря и всех технологий, которые здесь востребованы, EnergyNet, потому что у нас здесь одно из самых передовых в мире предприятий, которое делает, соответственно, приборы для современной электроэнергетики, то у нас очень много уже заделов есть, но это как-то все так не очень афишируется, а очень разрозненно будет большой проект, связанный с развитием вообще, темы электромобилей в Российской Федерации и пробег будет Симферополь-Севастополь, который завершится, собственно, у стен Севастопольского государственного университета и можно будет посмотреть разного рода решения со всей страны в области, значит, электромобилей, в том числе там будет и наше небольшое решение и потом будет открыта первая, ну правда, университет а Севастопольского государственного университета, первая, значит, заправка для автомобилей электрических. Я хотел бы напомнить, что Севастополь и Крым объявлен пилотной зоной по развитию электротранспорта в Российской Федерации, поэтому это очень символично. Я приехал на архипелаг в составе команды развития региона нашей республики, республики Саха-Якутия. И у нас, конечно, много проектов, но вот мы в этом году на архипелаге будем представлять такую проектную инициативу, называется IT-суверенитет промышленных предприятий. Как вы знаете, наверное, да, то, что в Якутии добывается очень много природных ресурсов, ну и «Алмаз», «Золото» там, и прочее, прочее. И, а, есть крупная а, российская компания «Алроса», вот, например. И в нашем составе, в нашем составе команды есть представитель «Алроса-АйТи» и а, также Министерство инноваций нашей республики. А, в составе нашей команды также директор «АйТи». Центра вот, и представители других предприятий и компаний. И мы совместно будем работать с такой инициативой, которую я назвал. Это IT-суверенитет предприятий промышленного плана. Тот случай, когда желание развить страну технологически, образовательные технологии и туристический город объединяются, это и есть Архипелаг 2022 в Севастополе. Таким был этот репортаж. Спасибо, что остаетесь с нами. Ставьте лайки, подписывайтесь.